«Глюкоза» — настоящее имя Натальи Ионова, певица, автор песен, телеведущая, актриса кино и озвучивание. Ее альбом «Глюкоза Ностро» стал международным хитом, а песни не раз возглавляли хит-парады Украины и России. Сегодня она продолжает успешную певческую карьеру, радуя поклонников новыми яркими хитами. Родилась Наталья летом 1986 года в Москве. Одно время существовали слухи, что ее родиной является город Сызрань, но эта информация использовалась в качестве легенды для молодой певицы только в начале карьеры. Родители Татьяны Михайловны и Илья Ефимович были людьми рабочих профессий. Отец трудился инженером-конструктором, а мать – продавцом-кассиром. Старшая сестра Александра стала поваром-кондитером. В семь лет Наташа начала занятия музыкой. Она поступила в музыкальную школу по кассу фортепиано, но бросила через год. Детство артистка провела в московских дворах и частенько за свои шалости вместе с компанией друзей попадала в комнату милиции. В 11 лет Наташа прошла прослушивание для участия в тележурнале Ералаш. В 1999 снималась в ленте «Война принцессы». В 2002 году участвовала в массовке клипа Юрия Шатунова Детства. В 2001 году Ионова записала сингл «Шугай» и опубликовала его в интернете. Музыкальный продюсер Максим Фадеев, Прослушав трек, связался с девушкой для дальнейшего сотрудничества. Фадеев организовал группу «Глюкоза», которая выступала в стиле поп-панка, Наталья Ионова стала солисткой коллектива. Так и началась творческая биография певицы. Юная артистка не хотела ездить на гастроли, давать интервью, мелькать на обложках журналов, поэтому ничего лучшего, чем поселить 3D-версию девушки в сети, не пришло в голову продюсера. Ионова нарисовала себя сама. Художники и профессиональные дизайнеры только подкорректировали образ. Только в июне 2003 года слушатели увидели певицу «Глюкозу». Ее явление широкой публике состоялось в ходе финального концерта «Фабрики звезд». А ее первый альбом «Глюкоза ностра был продан тиражом в 1,4 миллиона экземпляров. В конце 2007 года Наталья и Максим Фадеев открыли компанию «Глюкоза Продакшн». Песни «Глюкоза снег идет», «Малыш», Невесты и другие занимали высокие позиции в национальных хит-парадах, а сама солистка стала обладательницей многочисленных музыкальных премий. Осенью 2009 года Наталья Ионова заявила о смене имиджа. Песни, выполненные в юмористическом ключе, майки, джинсы, массивные ботинки остались в прошлом, как и образ компьютерной девочки с доберманом, поклонники увидели повзрослевшую певицу. За Ионовой прочно закрепился образ обольстительницы, которая не стесняется подчеркивать достоинство своей фигуры, при росте в 165 сантиметров ее вес составляет 49 килограмм. Помимо сольного творчества, артистка не боится участвовать в экспериментах, тем более когда их авторами становятся ее близкие друзья. Вместе с Александром Ревой Глюкоза записала саундтрек «Солнце» к комедии «Бабушка легкого поведения». В этом фильме Наталья исполнила роль Любы, возлюбленной героя по прозвищу «Трансформер», которого исполнил резидент Comedy Club. Первые чувства к девушке пришли рано, в 16 лет Наталья ушла из дома и поселилась вместе со своим возлюбленным, таким же юным молодым человеком, как она сама, у него дома. Родители жениха уже называли Ионову своей невесткой, но пара не выдержала испытания славой, которая свалилась на голову Наташа после начала музыкальной карьеры. С будущим мужем, бизнесменом Александром Чистяковым, топ-менеджером, совладельцем нефтяной компании «Распетро», Наталья познакомилась в самолете, который летел в Чечню. Не было никаких предчувствий, что ее вторая половинка находится на борту того же рейса. Глюкоза и Александр Чистяков сыграли свадьбу 7 июня 2006 года. Весной 2007 -го у них родилась дочь Лидия, а осенью 2011 – Вера. Дети певицы появились на свет в престижной клинике в Испании.